Я рассматривала тут еще ребенка своего. Так. Знаете, такая ситуация получилась. Первая, НАУТ, вторая, отсутствует. Третья, Урус. А ребенок мальчик что? или девочка у вас? Мальчик. Мальчик, да? А, ну... Мальчик, мальчик взрослый. Понятно. Вот, Зрослый... Взрослый... Вот здесь получается одна у нас две не идет. Взрослый мальчик обычно называется мужчина. Да, ну, да, мужчиной, 20 да, да, мужчина. Значит, человек пришел с знанием прошлого, то есть у него четкие, четкое внутри понимание, в чем нужда. Причем не только для него, а возможно вообще общая нужда. Нужда для человечества, нужда для мира, нужда для системы и так далее. Качеств никаких ему приобретать не надо, кроме того, чтобы оставить в этом, в, в, в этом мире некие зачатки силы, которые основываются прежде всего на этой нужде. Это очень такое многопрофильное, но очень, очень широкое, широкий спектр возможностей и, и в толковании, и в действии. Урус, по сути, это тоже право, право, которое нужно получить жизни в этом мире. Знаете, как вот в легенде, одной из легенд, которую мы будем рассматривать в нашей работе, легенды про богиню Фрею в том числе, это когда древние ютуны, как раз выходцы из мира Науда, из мира Ютунхейм, похитили молот Тором Юльнир для того, чтобы вынудить богов, чтобы они отдали замуж богиню Фрею. Да, то есть таким образом соединить древнюю память с миром природы, минуя, минуя богов, минуя людей. Вот по сути в его формуле это та самая задача. обладаете потоковым сознанием, то есть изначально пришли в этот мир с потоковым сознанием. Оно гибкое, оно пластичное, оно имеет отношение больше к женскому восприятию мира, чем к мужскому. Возможно, в прошлой жизни вы были женщиной, возможно, вы э, скажем так, занимались работой или деятельностью да, ваш, ваш, ваша вашей жизни, ваша деятельность была связана с гибкостью мышления, там, коммерция, дипломатия или что-то другое, но скорее всего имеется в виду, что вы наработали хорошее качество женской гибкости. В этой жизни эй, вас говорит о том, что вам нужно наработать качество злости, вы должны уметь злиться, вы должны уметь напрягаться, не бояться, не бояться идти поперек потока, не бояться идти поперек чужого мнения, не огибать препятствия, а разрушать их. И это даст вам те права, которых у вас нет. Феху. Если что-то есть неестественное, не настоящее, Твое присутствие это разрушит. Хагалас ⁇ это ключи к миру Хель. История с Бальдром, которую мы с вами уже, по-моему, упоминали и еще будем а, обсуждать, она а, демонстрирует всю мощь Хель, а, самой богини и ее мира, которое а? она олицетворяет. А, когда брат Бальдра после его смерти пришел... Хель, к богине Хель и сказал, мы все скорбим страшно, отпусти Бальдра, отпусти светлого бога, какой угодно выкуп Один даст за него. Все, что попросишь. Она говорит, я прошу только одно, чтобы все по Бальдру плакали, если будут плакать все, я его отпущу. Но если хотя бы один не заплачет, это значит, что идеальная программа добра не идеальна. Вот это твоя функция разрушать иллюзии. Оно только делает вид, что оно идеальное, а появляешься ты и сразу же все становится на свои места. Ничего не сделал, только зашел, но всем сразу становится понятно, этого быть здесь не должно. Это великое искусство и великий дар, который надо развивать. И понятно, что за этот дар тебя никто любить не будет. И с этим надо смириться. А для того, чтобы с этим смириться, тебе твои, твой дар надо связать таким образом, чтобы он дал свои производные, чтобы он дал то, чего тебе хочется. Два хагалаза, обалдеть. Хель богиня очень многоплановая. Богинь э, мира мертвых, богинь мира смерти, богинь мира хаоса. Большое количество из всех пантеонов. Да? В скандинавском пантеоне она имеет образ Хель. В других пантеонах она имеет другие образы. Познав Хель, сумеешь познать всех их, потому что все богини связаны между собой. Боги нет, а богини да. И даже если она будет из другого пантеона, ты это узнаешь сразу, если сумеешь правильно познать вибрации мира Хели, вибрации богини Хели. Не пытайся постичь это уму, поиск своего бога он никогда математически не вычисляется. То есть это можно сделать, но вероятность ошибки велика, поскольку здесь математически этика, эти связи не алгоритмизируется. То есть может быть, а может и не быть. Вариант 50 на 50. Согласно женской логике, либо будет, либо нет. Бежи, бежи. Интересная задачка, непростая задачка, интересная, но тем сложнее ее и интереснее ее решать. Лагус это руна колдовства. Ее можно прикрывать как руна магии, не почему-то колдовство? <свят> нет, именно именно колдовство, это колдовское состояние сознания, которое умеет обтекать препятствия и чувствовать пространство. Колдун не влияет на пространство, но считывает информацию очень хорошо. Руна магии это все-таки больше руна Эва. Но лагус это чистое женское колдовство, например, которое мужчинам недоступно. Те же вот мифы рассказывают нам, что Один например, выходит, да, чтобы овладеть принципами и навыками колдовства, был вынужден на год уйти в мир Ванахейма, где Фрейя учила его сейву, то есть учила его колдовству, потому что оно ему было недоступно, по причине того, что он мужчина, а он в ответ учил Фрею магии, потому что Фрею магия была недоступна, потому что она женщина, потому что это природная качество, и его он обязательно, прежде чем по этим магиям надо развить, но магия без колдовства, не пройдя Этапы колдовства, магия становится, это получается сухая наука, такой кабинетный ученый, который все знает, но ничего не умеет. Добавишь, пройдешь все стадии Лагуза, добавишь себе и вас, когда... Это же твоя сила, природная сила. Если ее не бояться, знаешь, как можно на, на этих силах в развернуться? Асы две, две войны с ними бились, бились, никак побить не могли, потому что природу невозможно победить, с ней можно только договориться и еще обмануть. Поэтому помни, да, никогда не давай себя обманывать, потому что сила она всегда доверчива. Злобен всегда только слабый, а сильный всегда доверчив и э, благороден. И Вот этим благородством и силой начинают пользоваться тех, у кого ни благородства, ни силы нет. Поэтому здесь очень важно научиться себя защищать. Вот Альгиза, нет, Альгиз здесь есть, поэтому Альгиз тебе в конечном итоге понадобится, да, как умение защищать свою внутреннюю природу. Отлично, отлично. не бояться, такой дар, такой дар.